Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет э, о профессии. Профессии строитель. Ну, а в частности, наверное, я больше буду говорить о плотницком направлении. Это видео разговорного формата, поэтому вы будете видеть перебивки с моих прогулок с видеокамеры. Всем приятного просмотра. Это видео адресовывается больше для молодежи. Наверное, чтобы они э, этот не то, что совсем прям молодежь, а вообще те люди, которые делают выбор. Ну, так как я начал очень-очень рано, и мой выбор был определен, ну скажем так, это есть определенная зависимость. Это как наркотик. И вот здесь, наверное, будет полезно все-таки людям послушать и сделать свой вывод самостоятельно. Стоит идти в профессию строителя или не стоит? смотрите я попал на стройку рано и попал я в вариации на объекты то есть я работал учеником жестянщика был на промбазе помогал у меня очень хороший отличный прям учитель был то есть он вот как раз таки из той категории которые у которых вы что-то научитесь я очень сильно благодарен дядя вова очень хороший человек. Он потом меня много раз привлекал и на халтуры и так далее. И если нужна была помощь, ему предлагали кого-то, да, то он брал только меня. Но это было еще опять же... В... Тут будет зависеть некоторым, ребят, просто никак не пойти на стройку. Работать и не стать плотником при всем внешнем желании. Потому что здесь должны быть определенные личностные характеристики и данные. То есть должен быть Некий такой э, технический склад ума, анализ, э, аккуратность, внимательность. Но аккуратность и внимательность, она относится уже, это просто уровень, который вы можете достигнуть. Если у вас нет внимательности и аккуратности, вы там не замечаете какие-то вещи, не обращаете на них внимания, то вы как бы по своей карьерной лестнице дойдете ну, до определенного уровня и там и остановитесь, остановитесь. Вам выше будет не подняться. И как раз таки вот те люди, которые могут, имеют, скажем, такой технический склад ума, плюс анализ, контроль, анализ своих ошибок, работа над ошибками, то как раз таки они смогут достичь, в принципе, я бы сказал так, что нет верхней планки. То есть движение вперед и вверх, оно всегда может быть без ограничений то вот как раз таки люди у которых э, такие личностные характеристики ограничены да? то есть они не но ну, приста приставки негде он не невнимателен не э, там пунктуален не еще что-то не работает над собой не видит своих ошибок они будут ограничены поверьте я за многие годы видел много разных людей и вот, э, из тех, кто может стать хорошим специалистом, это больше исключение, нежели правило. Потому что встречаются такие люди, которые вот он сделал ошибку, ну, накосячил, что-то там, косячок какой-то сделал, ему указали, и он будет просто отнекиваться, да нет, это все так и должно быть, и так далее. Ну, здесь я скажу так, что все, это как бы... Пиши пропало, если человек не способен признавать свои ошибки явные, причем это ну как бы тут невооруженным глазом видно или слышно. Если плиточник делает э, что-то там, шов раз, все нормально, один заузился и начинает что-то объяснять, что ой, да тут вот, вот это, вот, вот плитка там или не плитка. Вопрос не в этом, ну там заказчики просто, они же говорят, так а почему ты не взял другую плитку и не поставил ее на место этой, если ты это видел? Одно дело, когда человек признает, да, блин, слушай, ну, торопился, не увидел, не заметил. То есть признание ошибки. И другое дело, я встречаю много людей, которые, ой, а я не хотел, ой, а я случайно, ой, а я такое есть. И вот что-то вот из этого рода. То есть вот все люди ой-не, это ограниченные все. Их планка, она может быть где-то вот внизу. Им им не подняться наверх, самостоятельно как минимум. То есть они могут быть с кем-то, да, кому-то приклеиться и за кем-то ходить. Кто-то их будет тянуть за собой. Но вопрос, насколько времени долго тянуть захочет тот, кто тянет. Поэтому здесь такая себе история. Смотрите, значит, что является такое строителем. Я расскажу свою историю, скорее всего, больше. Вы уже сами там делаете для себя выводы, стоит вам, не стоит, хотите, не хотите. Я попал когда на стройку, и это была моя, ну скажем так, первая работа, первая работа, и я попал э, практически сразу, я месяц, наверное, на промбазе отработал жестянечком, и потом меня отправили на объект. На объект это... Это некая, знаете, такое э, некая свобода. Там нет особо начальства. Есть максимум это бригадир. И, соответственно, там прораб приезжает, или мастер, или прораб приезжает, э, там, в лучшем случае, раз в день. Что-то привозит, что-то увозит. Ну, непонятно, там такая история. Но что повлияло на меня? Что, что плохого или хорошего? Я, поработав таким образом... По объектам в течение там года наверное не осознавая не даже не, не подозревая что-то отработал около наверное в итоге может быть трех лет и в стране начался хрен пойми что у нас на работе перестали практически оплачивать труд то есть ты приходить на работу можешь работать можешь оплатить а тебе за это не будут то есть всем спасибо все свободны я ушел, я ушел со стройки, попал я на фабрику, и поначалу мне даже это нравилось, я скажу так, вроде как стройка это всегда пыль, грязь и ну, антисанитария примерно, скажем так, потому что у вас не будет никогда там душа, там туалет, скажем обязательно, там будет у вас цивильный и так далее, то есть зачастую это просто бегать нужно где-то там искать. Одно дело, когда ты в квартире, да, там можно временный поставить какой-то толчок, но малую нужду зачастую справляешь на коленках, стоя на коленках перед трубой стояка. Ну, то есть поклоны бьешь, это нормально. Так вот как раз-таки мы с другом попали на стройку, с друг детства. Мы в одном классе учились, в одном дворе, то есть много очень вместе прошли с Андреем. И мы до сих пор дружим и общаемся. Хоть и, получается, так живем в разных странах. Но он все равно он в родном городе. Поэтому, когда приезжаю... Сегодня, кстати, у него день рождения. 13 июня. Надо позвонить. А я вот что-то с утра помнил, а вот с видео забылся. В общем, смысл в том, что попали... да. И вот насколько мы немножко разные люди. То есть для меня вот эта вот пыль... Она не сильно так раздражает. То есть э, он нет, он как бы, ой, тут пыльно, ой, тут грязно. И как-то вот ну, не, не пошло, не сложилось. И он достаточно недолго отработал в строительной сфере, ушел. Ну, наверное, пару, может, тройку лет отработал. Ушел и все. И он как бы работает э, на железной дороге давным-давно. Он руководитель уже. И, и есть, все хорошо. Он нашел себя, ему нравится его профессия и давным-давно он посвятил много-много лет работает уже на железной дороге на разных стадиях и вот, а я остался на стройке то есть она меня так увлекла и когда я ушел на фабрику мне понравилось вроде как вроде да ты приходишь в одно и то же место там всегда тепло в цеху там есть туалет понятно есть столовая понятно есть душ есть шкафчик твой, то настройки этого, ну, практически не бывает никогда. Это будет исключение, нежели... Это какие-то исключения. Это, допустим, мы работали э, на мясокомбинате. Ну, это было шикарное время, я скажу. Было советское время. Обед в столовой, ну, как правило, мне выделялся рубль на обеды. Я брал рубль, я в то время, ну, молодой, глупый, я курил. Соответственно, пачка сигарет стоила фильтром около 40 копеек. Без фильтра стоило 16 копеек сигареты. Соответственно, приходишь в столовую, комплексный обед, если какие-то это рабочие столовые, то это было где-то 50-60 копеек. То вот когда я попал на мясокомбинат, мужики с бригады такие, ну типа тут вообще классно, тут 25 копеек. Комплексный обед, ну, столько не съешь. Или, я не помню, или спор заключался в том, что на 50 копеек здесь ты не съешь. Я поспорил на обед, что я плачу обед другому мужику, который сказал, что ты не съешь только. А я всегда ел как слон, блин. Ну, до какой-то поры обмен веществ был хороший. И, и, то есть было не в коня корм. Ну, время берет свое, то есть все поменялось. Суть в том, что пошел, пошли мы на обед, и в реальности я. Я, по-моему, на 35 копеек вот рекорд. Все, ну, реально не лезет. Просто не засунуть больше. Вот. Завтрак был три копейки. Это ты платишь только за чай. С хлебокомбината хлеб, ну они там в советское время, это все как-то по бартеру, по бар эти колбасу, тебе хлеб. Хлеб бесплатно, колбаса нарезана бесплатно. Платишь только три копейки за чай. И сидишь завтракаешь. Обед стоил комплексный, с полной тарелкой супа, да, ну, Такое 25 копеек, если что-то там, то ли половинка супа, то ли что-то, вот, ну, поменьше что-то там, около 20 копеек стоило. То есть рекорд у меня получился 35 копеек и все, и просто, ну, никак не пролезло. То есть это достаточно к романтике можно отнести. У вас будет сменяется декорация. Разные, там, вы приходите в разное место работать, вы выполняете может быть даже и почти одинаковую работу, но она всегда будет по-разному выполняться, то вот как раз-таки если взять э, фабрику, то ты приходишь вроде как одинаково. Хорошее место, там тепло, сухо, есть душ, есть твой шкафчик, есть туалет и все нормально. Есть столовая. И даже мне поначалу нравилась э, работа во вторую смену. То есть в две смены ходил, Утром мне не нравилось, потому что на стройку я ходил, с восьми часов начинался рабочий день А на фабрике, по-моему, с семи начинался рабочий день То вечерняя смена, там что-то то ли полчетвертого, то ли как-то вот так начиналось И там в районе, не знаю, до 10, до одиннадцати, до скольки-то там, в общем, вечером. Поначалу я работал, даже поменяться с кем-то все там с радостью, давай поменяемся Ну, я утренние отдавал, а вечерние забирал а в итоге получается так, что через 2-3 недели, наверное, да, ты вроде как высыпаешься. но молодые все же спать хотят. Поэтому вроде спишь, э, до скольки хочешь. Вечером пришел, утром там проснулся, не знаю, в 10-11 дня. Вроде как покушал, то все 5-10 и бац, на работу. И в итоге там через неделю, через 2, через 3 я уже такие выводы начинаю делать. Так, хорошо, а что происходит? А происходит следующее, что моя жизнь, она как бы превратилась просто. Я работаю и сплю. Я не вижу друзей. В моей жизни ничего не происходит. То есть я как бы понял, что вторая смена, но ну, это что-то неправильно. То есть я стал брать первые смены больше в приоритете. И по итогам получилось так, что через три месяца меня достало приходить в одно и то же место. И достал меня этот шкафчик один и тот же. И достала меня одинаковая столовая. И достала меня то, что я одинаковую работу делаю. Я через где-то, наверное, 4 месяца уже ну, в таком напряжении начинаю себя заставлять ходить на работу. И через, наверное, месяцев 5 я пойду-ка, я думаю, дойду до своей конторы. До строительной. Дошел поговорил ко мне хорошо относились я никогда не был лентяем поэтому как-то ну, не знаю ко мне хорошо относились в общем я пришел в отдел кадров переговорил и как бы мне там сказали что да сейчас вот как бы происходит набор что платить стали все нормально все вернулось как бы на круги своя процесс пошел я спросил берете да, мне ну, к другому мастеру, не, на, не в тот же, как бы, на установку дверей и окон, всякого такого с промбазы, а просто плотником на другой участок, грубо говоря. Я сказал, что да, хорошо, давайте, когда приходите, они типа, да, приходи хоть завтра. Я пришел в эту самую к себе на фабрику и говорю, так и так, я ухожу. Мне говорят, нужно отработать. Я не помню, сколько там по закону нужно было, там неделю или две отработать. Я говорю, нет, я не хочу больше работать, я хочу уйти. Там мне стали угрожать, мы тебе там эту, я не помню, что там в трудовую книжку, статью в трудовую книжку поставим. Я говорю, давайте статью и книжку. Я работать здесь больше не буду просто, вот, не хочу, не могу. Так вот, к чему это? Это к тому, что а, вот этот вот как наркотик, можно сказать, свободы, Постоянно меняется что-то, ты не приходишь в одно и то же место, ты не делаешь одну и ту же работу. Либо место меняется, либо тип работы меняется, что-то происходит, постоянная движуха. Это оказалось, вот первое начинание, оно сыграло такую роль, что я уже не мог работать нигде в одном и том же месте долго и делать одно и то же. То есть к этому нужно быть готовым, что вас ждет. Вот те люди, которые у меня знакомые, они начинали, наоборот, с фабрик, с заводов, там, где приходишь к станку и так далее, и потом они попадают на стройку. Наоборот, они, им вот эта ситуация не нравится, им все понятно. Вот он пришел, у него есть свой шкафчик, у него есть там рабочее место, есть свой станок, он знает, что там крутить, фрезер, фрезеровщик, токарь или еще кто-то там, грубо говоря, для них это понятная ситуация и непонятная настройка. А вот для меня, видите, как обернулось. Что все поменялось наоборот я начал именно со стройки и вся вот эта ситуация с фабриками заводами и цехами это не для меня совершенно так что вот ждите ожидайте таких вещей сделайте выбор правильный Значит, что касается личной жизни здесь достаточно сложная такая история я бы сказал Работать у строителей приходится им много. У нас такая волчья больше жизнь, а волка, как известно, ноги кормят. Поэтому мы не смотрим на время, у нас, как правило, ненормированный рабочий день. Я имею в виду, что если ты специалист, как правило, те, кто специалисты, кто кто способен, кто уверен в себе, кто чувствует, что у него есть сила, сила начать что-то, что-то делать и быть самостоятельным, то они, как правило, уходят в свободное плавание. Свободное плавание подразумевает ненормированный рабочий день. В любом случае, плюс еще в моем варианте была молодость, жена, двое детей маленьких, нужно содержать все это. И приходилось работать, соответственно, больше. Ну, это у молодых, я думаю, что у всех так, ничего там не меняется, ни в какой другой профессии. Просто здесь есть вариация. И я скажу так, что вот семейное, не то чтобы семейные отношения, а когда у моих детей они пошли в садик, и, соответственно, ну, жена их водит, жена забирает, а у детей спрашивают, а у вас папа-то есть? Знаете, что дети ответили? Да, есть. А почему он не приходит? А он ночевать домой приходит. Вот, потому что я уходил на работу, они еще спали. Я приходил с работы, они уже спали. Вот такая жизнь была. И вот если вам такое нужно или не нужно, выбирайте сами. Плюс еще очень часто это командировки. Это тоже такая история не для всех. Не каждый это может, во-первых, как мужчина, так и женщина. Ваши партнеры не факт, что будут на это согласны. И это могут быть и конфликты, и скандалы, и разводы, и так далее. Там кто, кто как, как и в чем. И встречаются такие люди, которые уезжают в командировки, вроде как там должен быть заработок больше, доход больше, по итогам он домой привозит меньше. И вот здесь вот как раз-таки понятная история, и конфликты, они тоже все понятны. Кто-то сам остается где-то во второй семье, находит вторую семью и там остается. То есть очень много вот того, что не, встречи, не встретишь на какой-то фабрике, скажем, где вы отработали там с 8 до 5. и все, и вы дома, суббота, воскресенье, выходной. То в нашем варианте вот строители это, как правило, не ненормированное. Время работы, место работы, ничего. То есть не, нет никаких, скажем, таких гарантированно предсказуемых вещей. Потому что те работники, которые приходили, встречались такие люди, что мы там что-то делаем, у нас есть сроки, нам нужно сделать это быстрее, мы не успеваем, надо остаться дольше. Либо бывает так, что невозможно проводить работы в течение дня, большие объекты, там просто очень много людей, все друг другу мешаются. И мы понимаем и осознаем, что мы, скажем, вечернее выходим, да, и ночь работаем, мы сделаем намного больше, потому что нам никто не будет мешать и отвлекать нас. То есть мы вот так, это нужно подстраиваться. А многим это не подходит, многие не смогут вести такой образ жизни. Так что это можно отнести к негативным сторонам э, профессии. Из позитивного могу сказать, что так как строительство это все-таки работа руками, и мы что-то творим. Это прикладное. Всегда. То есть у прикладного никогда не будет ограничений по тому, что вы достигли верхнего уровня. У вас всегда будет к чему стремиться. То есть научиться э до 100% невозможно. Всегда есть что-то, к чему еще можно будет стремиться и учиться дальше. Развиваться. То есть у вас никогда не будет такого, что как в других каких-то отраслях, все, но ну вот охранник, ну что, у него есть какой-то предел, у него там есть рост по службе, по должности, и где-то он может, либо даже его начальная стадия, она может его остановить, и все, и он как бы уже никуда не двинется, ничего не произойдет, то здесь, конечно, у вас никогда это не закончится, это для тех людей, которые активные, которым нужно, ну, какой-то какая-то движуха постоянная. То есть и заниматься одним и тем же, по большому счету, но в разном направлении и постоянно совершенствоваться. Потому что вы будете делать одну и ту же работу, она будет всегда выполняться по-разному. И то есть это будет, все равно вы будете совершать всю жизнь ошибки. Просто этих ошибок будет меньше значительно. Вы будете, ну я имею в виду, что про тех людей, которые могут развиваться и могут двигаться, анализировать свои ошибки и так далее само вот именно самообучаемые, я бы это, наверное, так правильно сказать. Вот как раз для них эта работа очень серьезно подходит. Для семейной будет не очень, но для творчества, для саморазвития, для получения удовольствия самостоятельного. Потому что вам будет очень приятно потом вспоминать. Или проходя мимо каких-то объектов, или видео где-то. Вы, у вас будут ну, такие воспоминания, нахлынули. Ну, там, вот какие-то маленькие моментики вы вспоминаете. У вас будет ну, некая внутренняя гордость и чувство удовлетворенности. Что вы можете посмотреть на плоды трудов своих. Это важная составляющая. И это будет приятно. Это приятный бонус, я бы сказал так, что в этой специфике в работе. Для работы, вот как что посоветовать молодым. Молодым. При выборе выбирайте. Но я бы сказал так, что для всех специальностей не рекомендую никому распыляться. То есть пошел тут, потыкался, помыкался, пошел туда, потыкался, помыкался. Вот в короткий отрезок времени попробуйте такой для себя сделайте тест-драйв. Попробовал это, попробовал это, попробовал это, попробовал это. Вот где, где, скажем так, больше понравилось, вот там и оставайтесь и уже по максимуму старайтесь развиваться потому что когда вы находитесь в одной специфике проще развиваться вы сможете достигнуть ну, больших высот если вы будете распыляться пойду ка я вот сейчас маляром поработаю а потом завтра плотником поработаю а потом я пойду жестянщиком поработаю а потом я пойду сантехником поработаю потому что там там допустим побольше платят тут побольше там что-то это все ерунда на самом деле вы сами строить должны свое имя строить себя свой авторитет свое свое благосостояние да это не произойдет быстро и здесь просто но ну, речь идет о том что нужно вкладывать в себя в свои знания в свое образование в свое обучение вы также будете вкладывать в инструменты в инструменты придется вкладывать Достаточно большое количество денег, и кто бы сказал, что вот я могу сказать, что у меня инструментов дофига. Да, действительно, это так. Но если меня кто-то спросит, а когда ты прекратишь их покупать, или э, меня, мне зададут такой вопрос, все, ты остановишься, тебе больше уже не нужны новые инструменты, этого никогда не произойдет. Всегда будет что-то новое, что-то движется вперед, что-то устаревает, что-то появляется новое. Что-то лучше, что-то удобнее, что-то легче, что-то быстрее, что-то дольше работает. Всегда будет лучше, все совершенствуется, как и мы с вами. Поэтому инструменты это будет такая львиная доля. И поначалу это все-таки, когда вы молодой, и вам придется, ну скажем, очень часто тайком от жены приобретать что-то. Вы будете приобретать и умалчивать, потому что если она узнает, а вы не ей что-то купили, а купили инструмент. То есть, ну, это игрушка для себя, получается, для мужика. Но тут, опять же, я это все смотрю, как у взрослых, у взрослых мальчишек те же игрушки, только стоимость отличается. Но единственное, если ты хочешь много зарабатывать, тебе придется много вкладывать. Никто не говорит, что инструмент делает тебя специалистом. Нет, но в грамотных руках хороший инструмент – это огромная помощь специалисту, потому что с каждым инструментом еще нужно научиться работать, нужно понять, узнать все функции, как он работать с этим инструментом, что он предоставляет, какие возможности. Это тоже большой труд и большой опыт. Многие люди, там, я знаю. Что вот приходишь, допустим, лазер, и они почему-то думают, что ну вот он сам должен прям что-то там сделать. Нет, он всего лишь... Это помощь. Это помощь. Он помогает. Он ускоряет работу, упрощает работу. А, а люди другие считают, что ну, такие деньги стоят, а вот как бы еще и тут нужно самому его выставлять и что-то там делать с ним, поворачивать куда-то, что-то с чем-то сводить. В общем... Здесь всему надо учиться. Стоит затронуть тему узкой специфики, узкой специализации. Я брал узкоспециализированные вещи. Это нифига не хорошо. То есть, когда было работы много, было бум и так далее, там перед бумом и бум. То есть, было работы вал, шквал. Я от всего другого отказывался. Брал только гипсокартон. Уже покупал там, ну, большими огромными объемами покупал узкоспециализированные вещи такие как там у меня два своих стола для гипса эти подъемники для потолков монтажа две штуки тоже сейчас это все по большому счету до сих пор есть и лежит на складе который я уже не пользуюсь столами я не пользуюсь больше десяти лет это точно. И в итоге вот пришло, когда, значит, узкая специфика, ты покупаешь дорогие узкоспециализированные инструменты, потому что конкуренция у тебя возникает вот именно между такими же людьми, которые тоже узко занимаются. Конкурентами не являлись люди, которые там в квартирах что-то ремонтируют, потому что у них качество, качество, но скорость очень-очень медленная. Если ты берешь, ты можешь делать как и квартиры, у тебя качество будет быстрее, чем у них, качество такое же, потому что ты, ну, как бы, работаешь и в той, и в той специфике. Ты просто берешь узко гипс, но гипс как частные заказы, так и промышленные. И это две разные профессии. Ну, как бы, я бы сказал, что два направления. Нужно уметь переключаться. На одной работать качественно, на другой работать очень быстро и эффективно. И вот, когда ты... В этих двух находишься, вот как раз тогда э, ты понимаешь, ну, немножко больше. Когда ты находишься в узкой специфике, покупаешь, вот тратишь большое количество денег, узкоспециализированный инструмент хороший, он стоит, стоит дорого. И как только происходит какой-то щелчок, ну, бац, и бум закончился. И что произошло? В итоге ты начинаешь, ты понимаешь, что ты не можешь убирать, у тебя нет столько работы узкоспециализированной, потому что все начинают перестраиваться, все подстраиваются. Кто отказывался от этого, уже берет, от чего отказывался раньше. И ты то же самое должен поступать таким же образом. Ты начинаешь то же самое брать другие работы. Соответственно, у тебя те деньги, которые ты вложил в узкоспециализированный инструмент, он тебе не пригождается, тебе нужно оплачивать его содержание. То есть вам нужен будет склад. Если хорошо, он у вас есть. Поначалу когда-то, если вот рассказать о том, что как прогрессия инструмента, да, как это происходит, сначала у меня не было автомобиля, был велосипед. И велосипед с корзинкой, грубо говоря. Я там в одной сумке мог уместить весь свой инструмент. Ну, тогда инструментов не было столько. Топор, молоток, стамески, ножовка, какие-то там еще вещи, зубила, гвоздодер, ну, какие-то небольшие там, рубанок, еще что-то, я не помню уже. То дальше стало происходить, бац, появилось там, уровни разных размеров появились, не только 60-ка максимальный. Еще что-то появилось, еще что-то появилось, ты докупаешь, докупаешь, докупаешь, оп, и раз тебе уже никак за один раз не перенести а бывает так что у тебя есть два объекта ты на одном ты выбираешь его как основной ты работаешь с утра и ну ближе к вечеру ты как бы заканчиваешь и берешь какой-то еще один второй где ну там только есть возможность вечером работать там допустим люди работают в течение дня также а вечером приходят домой ну а, то есть чтобы получить доступ квартире там что-то небольшие какие-то ремонты как правило и ты с одного объекта собираешь инструменты идешь на другой объект и вот очень важно это тоже учит следующему тебе нужно четко понимать что ты будешь делать на вечернем объекте потому что из пункта а в пункт б тебе нужно будет нести инструмент либо нести либо вести там на велосипеде пускай потом ты из пункта б Двигаешься домой Из дома опять в пункт А Утром И вот это вот движуха происходит И когда ты Допустим с пункта А до пункта Б Неправильно рассчитал Что ты будешь делать И что тебе из инструмента понадобится Либо ты тащишь на себе До второго объекта Лишний инструмент Ну просто тебе физически тяжелее и потом ты это домой из дома на первый объект. Либо ты что-то забыл на первом объекте, не подумал и не взял. То есть это, форми... ну скажем так, формирует тебя как специалиста. Это хорошая помощь, на мой взгляд. Как раз таки в становлении. Ты продумываешь, что ты будешь делать, ты планируешь. И ты планируешь, чем ты будешь это делать. Что тебе для этого потребуется. Мне Кажется, что это вот хорошая практика в моей жизни была, и опыт, он ну, такой дорог, дорогой, скажем. Я ошибался, ошибался, было дело, никто не говорит, но, но все же, когда ты ошибаешься, ты на другой день и последующий, ты уже начинаешь думать еще больше и больше вне, уделять внимание вот именно таким мелочам. Потом, когда уже инструмента становится больше, и ты понимаешь, что велосипедный не вариант, еще что-то не вариант, у тебя появляются объекты, ну, скажем так, большего размера и более долгие по продолжительности, то тогда с объекта на объект при переезде э, нанимал такси, пользовался услугами такси, переезжая с объекта на объект. Либо там знакомые, у кого есть автомобили, либо микроавтобусы, либо ну, как-то так сторонними автомобилями. Потом, конечно, я же сдал на права, купил автомобиль, и вроде как все, у тебя есть и автомобиль, у тебя есть инструмент, и ты начинаешь возить. Но ты развиваешься, и твой парк развивается. И наступает тот момент, когда ты все, ты не в состоянии уже перевозить в своем автомобиле этот инструмент, тебе автомобиль становится маленький. Хорошо, это одна часть, поначалу ты хранишь э, инструменты между объектами, либо те, которые пока еще не нужны дома, где-то шафрейка, там еще что-то в коридорчике, потом под диванчик запихиваешь, но потом это тоже все превращается в то, что мало места, и ты начинаешь э, либо там, тебе нужен гараж, либо склад, либо еще что-то, сначала как правило, это гараж. Либо снимаешь, ну, либо у кого-то там есть, это хорошо. Но в гаражах плохо, что, как правило, они не отапливаются, и это сырость, влажность, и много инструментов боятся все-таки сырости и влаги, и приходят быстро достаточно в негодность. И даже когда я арендовал гараж, я туда складывал только те инструменты, хранил там только те инструменты, которые допускают возможность хранения такого. Все остальное все-таки я забирал либо домой, либо ну, где-то в теплом месте хранил. И по итогам вас ждет все равно следующее. Это будет обязательно либо какой-то прицеп, либо это будет микроавтобус. И это будут какие-то промышленные помещения. Либо вы будете арендовать, либо это будет ваша где-то без разницы. То есть под хранение инструмента и складирование вам придется уделять... Тоже достаточно большое время о место почему потому что поначалу козлики мы собирали вручную вроде как собираешь. потом ну хорошо мы переезжаем с объекта на объект давай как-то перевезем что смысл какой мы будем тратить там время на то чтобы его собирать хорошо нанимаешь микроавтобус перевозишься ну переезжаешь на объект с объекта на объект потом начинаешь уже более мобильная. Ты быстро выполняешь работу и быстро опять переезжаешь. Бессмысленно что-то нанимать. Либо нужно, чтобы свой был. Но где складировать? Приходишь к вариации алюминия. Складного и разборного. Когда вот это все появляется, ты, ну, как бы, твоя эффективность возрастает, но обратная сторона медали это как раз таки возить и складировать. Не забывайте, вот эти... Две вещи. Вас ждут, они в обязательном порядке. Никуда никто от этого не убежит. За исключением, не знаю, может быть, каких-то других э, вариаций, там, ну, У какой специфики, я, честно говоря, не знаю. У всех строительных специфик много инструментов. Что взять маляров, вроде как, при всей видимости. А вы посмотрите, если профессионал, у него там шпателя на каждый случай жизни. У него там валики, штучки, дрючки, краскопульты... Станции шпаклевки, провила, еще что-то. У них тоже там целая специфика. Это ни у кого нет. Я не знаю, честно говоря, в строительной отрасли, у кого будет инструментов, вот ну, буквально, чтобы на нем поместилось. И он унес. Не знаю, может быть, у электрика. Да и то, если промышленное брать, то тоже нужны стремянки, козлики. Все равно микроавтобус нужен будет, как минимум. Какие бы я дал советы для тех людей, которые вот молодые, молодежь, да, как поступать, как лучше идти, как двигаться? С чего начинать и как бы вот самые первые шаги? Я скажу так, что если у вас есть предрасположенность, вам понравилось заниматься строительством, вам нравится это дело, вы попробовали чуть-чуть, попробовали тут, попробовали там, ну, вы чувствуете, это ваше. И, опять же, не просто как бы что вам нравится петь, и вы поете, но не попадаете ни, ни, ни, ни в ноты, ничего, как бы, не в так. Это не совсем тоже правильно, то есть должно какое-то быть обратная связь. Если вы с кем-то там делаете, вы поймете это достаточно быстро. Кто-то из специалистов, они будут вас привлекать, будут звать, будут приглашать или будут от вас отнекиваться. То есть если вас приглашают, вы беретесь. То есть я могу сказать так, что не... Ждите, что вы получите там сразу, звезды начнете срывать с небес, и кто-то вам там манна небесная посыпется. Ничего подобного можете не ожидать. Вам придется очень много и трудно работать. Очень много и трудно. Многому надо научиться, многому нужно будет к многому приходить, стремиться и проявлять инициативу. А дайте мне попробовать здесь, а дайте мне попробовать здесь. Запомните такую вещь. Самый идеальный вариант, это если вы сможете найти какого-то хорошего специалиста. Он есть там в каком-то окружении и так далее. Запомните, вы специалисту нафиг не нужны. Для того, чтобы он взял вас на работу, взял к себе, как в подмастерии, относитесь к этому как к подмастерью. Это, это нормально, это правильно, это правильно. Попытайтесь каким-то образом попасть к нему на работу, попасть к нему в подмастерье. Но запомните, наверное, большинство специалистов, так как вам, вы не нужны никому, это ваша жизнь. Он специалист специалиста своя жизнь, он зарабатывает свои деньги. И не думайте, что вы там за него что-то сделаете, да, больше вы можете помочь только по физически ему будет немножко физически легче но насколько я знаю я сам такой и все мои знакомые и друзья и, и все используют только молодежь как э, для тяжелых физических работ быстро сделать а все остальное работа где нужно больше думать и уже тогда вот тот скажем подмастерье он будет приносить расход а не доход поэтому в большинстве случаев э, моих знакомых они работают либо парами как специалисты либо работают по одному и берут на просто какой-то тяжелый этап работы где нужен просто помощник тяжелая ну такая просто физическая сила за недорого вот этот вариант и для того, чтобы вас специалист оставил, вам нужно что-то дать специалисту. Отдать вы можете, отдать вы ему сможете только следующее. Это предложить низкую оплату труда для вас, для себя. То есть вы должны пойти на такую жертву. Но что вы получите с этого? То есть не нужно смотреть на это как, о, блин, ну что это, меня тут в рабство и так далее. Я хочу зарабатывать, мне нужно там кормить семью, поймите, это вклад в самообразование. Вы нигде быстрее не научитесь ничему. То есть вам нужно просто поставить условия. Какие-то этапы, это, допустим, может быть там три месяца, или там вообще, если незнакомый человек, через кого-то там чуть-чуть, да. Первое, сразу как вот попасть на работу, как бы поступил я на сегодняшний день со своими знаниями, со своим умом. Я бы нашел самого хорошего специалиста, у кого самого успешного специалиста, у кого много заказов, много работы, который считается высокооплачиваемым, нашел бы его, и к нему бы я зашел по пути. Давай, слушай, я готов поработать на тебя, помогать тебе в течение, не знаю, там, две недели. Я буду тебе помогать бесплатно, абсолютно, абсолютно бесплатно. Через две недели мы с тобой сядем и поговорим, если тебе понравится, если ты увидишь, что я тебе нужен, я тебе пригождаюсь, давай определим какую-то потом минимальную оплату труда. Но вот эти вот две недели, я прекрасно знаю, что это как бы как, как закинуть крючок, наживку, наживку, попробуй, потому что иначе, чтобы тебе платить деньги, ты нафиг никому не нужен, поэтому... Здесь без собственного вклада ничего не получишь. Через эти две недели вы сидите и разговариваете. Он вам говорит, что, допустим, мне нафиг не надо, мне не нравится с тобой работать, нет, я не хочу, мне это не интересно. Хорошо, найдите другого специалиста, попробуйте то же самое. Вы найдете того, кто вам подходит, потому что, ну, еще тут, опять же, когда два человека это личностные характеристики кому-то что-то нравится люди подходят друг другу не подходят взгляды что-то еще это будет очень много много такого тоже происходит но я думаю что если вы нормальный специалист нормальный попробовал через в течение двух недель легко определить сразу будет по вам видно вы как бы Стремитесь или вы не стремитесь? И почему вот я считаю, что важно вот как раз-таки вот эту вот, неделю или две до да, бесплатного труда? Что это говорит для специалиста? Это говорит для специалиста, что человек хочет научиться, он реально хочет научиться. Он не просто как бы сколько ты мне будешь платить. Вот когда вы задаете такой вопрос, сколько ты мне будешь платить, сколько я буду получать, получать ты будешь, блин, леща. А настройки обычно зарабатывают. Сколько я буду зарабатывать? Это правильный вопрос. Это определяется, когда есть метр квадратный, метр погонный или некий объем, объект, проект. Вот это и есть ваш заработок. Насколько ты будешь быстр, насколько будешь ты компетентен, настолько много ты будешь зарабатывать. Но ты не будешь получать. Получать ты будешь на заводе зарплату выше которой тебе ничего не дадут. У нас есть возможность зарабатывать больше. Да, бывает меньше, да, бывает больше. Иногда бывает опыт, иногда бывают деньги. Все по-разному. Волка ноги кормят, это такая история, где вам нужно быть много кем и придется стать тоже много кем. Но когда человек приходит и говорит, что он готов две недели потратить своей жизни, своего труда, за бесплатно ради того чтобы показать и проявить чтобы его посмотрели и его оценили и допустим даже этот специалист может быть сказать сейчас ну слушай у меня сейчас не очень много работы да я посмотрю на тебя если ты готов там неделю-две отработать бесплатно он посмотрит и когда у него появится какой-то вариант они всегда появляются либо кто-то попросит что а у тебя есть знакомые кто мне нужны там ребята он вас отрекомендует Сто процентов. Если вы не лентяй, если вы нормальный человек, адекватный. Либо он, у него появляется такой объем, который ему одному тяжеловато, многовато, сложновато, он возьмет и подтянет. И если вы тем более договорились, что будет еще и минимальная стоимость труда, то есть чтобы она не была в напряг. Почему? Потому что, поймите, при, при всем при том специалисту придется тратить время вы будете задавать хренову тучу вопросов. Вопросы вы должны задавать. И вы должны вести себя таким образом, чтобы не просто вот, а ты мне скажи, что сделать, я сделаю. Такие люди нафиг никому не нужны. У них, скажем, мышление ограничено, понятия ограничены, и их статус тоже ограничен. Вам нужно себя вести, ну, если вы такой человек, то я хочу научиться этому. Дай мне попробовать это. Объясни, почему. Вот на перекурах, там, когда сели, допустим, покушать, чая попить, посидели, просто устали, давай отдохнем. Я все время приставал ко всем мужикам. А почему вы делаете так? А почему вы делаете это и так? То есть я такой, почему Почемучкин был любознательный. Мне было интересно, мне нужно было понять. Я знал, что я никому нафиг не нужен. Вообще никому. И все, что я могу сделать, это попытаться самостоятельно добиться каких-то знаний, выискивая и вытаскивая это из других людей, из более квалифицированных специалистов. Сейчас, конечно, у вас намного легче, у вас есть YouTube, есть интернет, и информации вот столько стало. То есть для того, чтобы столько информации получить, мне нужно было бы там, скажем, 2-3 года потратить, чтобы я бы... 10% получил от той информации, которую вы можете самостоятельно получить сегодня. Но эта информация, не забывайте, ваше восприятие, оно будет по пути, скажем, возрастания. Невозможно стать сразу специалистом. Это просто невозможно. То есть нужно пройти какой-то этап, это становление. Вот эти ошибки маленькие, да, которые вы будете делать. Хорошо, когда вы будете под чьим-то началом. Вы будете под мастерием этот мастер вас может оценить я практиковал такую вещь как я допустим беру работу некую делаю выполняю и потом зову кого-то другого либо там напарника либо то есть мы вот делали там вдвоем работали я помню он зовет меня он выполнил свою часть работы я там свое выполняю он зовет меня посмотри проверь может быть что пропустил может что-то не заметил. Я свою работу выполняю. Я закончил, я его зову. Посмотри, проверь. Может, я что пропустил. Но перед этим нужно самому отойти и посмотреть. И задать самый главный вопрос. Готов ли ты сам заплатить за вот эту работу, которую ты сделал? Если ты отвечаешь сам себе, что да, я готов за это заплатить, значит, все хорошо. Тогда зовите своего там напарника, либо старшего кто мастера чтобы он что-то увидел чтобы понять может быть вы что-то лично пропустили на что-то не обратили внимания а он заметит вот это очень важно ошибки, вот это вот анализ если он говорит, что ты балбес ты вот это, вот это не учел ты сделал вот это неправильно принцип единый запомните, не берите в голову берите в плечи, шире будут все, что вам скажут, это неприятно, это зачастую обидно, иногда вас по-матушке, иногда и так, и сяк, по-разному будет. Не обижайтесь, вот на это обижаться не стоит. Анализируйте и не допускайте повтора этих ошибок. Это главное. Я скажу так, что вот я по себе такой человек был. Ну и являюсь, наверное, ну уже, конечно, в меньшей степени, мне уже настолько занятость большая, что у меня нет особо времени. Но все равно мне что-то интересно нравится новое, узнавать и любопытство, но оно никуда не делось. Но в молодости это было просто, ну, такое сконцентрированное, умноженное и, и непонятно, как этот бесенок бегал. Я работал плотником, но штукатуры рядом. И вот они кидают, и у них прилипает раствор. Они уходят на обед, да, или на перекур там. Бац, я беру мастерок, можно по попробую? Да, пробуй. Они приходят, я весь в растворе, весь перемазанный, на стенке ни хрена. А у меня наоборот, ну как так, ну они-то кидают, у них прилипает, а у меня нифига не прилипает. И у меня это срабатывало как вот наоборот, это вызов. Значит, ну мне нужно научиться, вот кровь из носа, я не хочу быть штукатуром. Я хочу научиться делать какой-то этап вот этой работы, просто чтобы я это умел. Я, я не знаю, почему я такой был каменщики, вот блоки там класть, бывало такое что перегородки. Все уходят, а я быстренько покушал и бегом на работу. Мне интересно, мне азартно. Не знаю, с чем это связано. Но мне хотелось этому научиться. Я никогда не хотел быть не каменщиком, и сейчас не хочу, но мне важно было научиться и понять вот само по себе, как это, как это вот, ну, такая примитивная работа. Как это делается. Когда ты это делаешь, то все, ну, такое... Некое успокоение. И в жизни мне это помогало, когда, скажем, нужно было выполнить кладку небольшие оконные проемы. Ну, там оконный проем, нужно заложить кирпичом либо блоками, а потом заштукатурить. То есть, мне не нужно было искать каменщика, мне не нужно было искать штукатура или тех людей, кто это умеет делать. То есть я это был в состоянии выполнить самостоятельно. То есть я закрывал потребность очень быстро. И при этом я зарабатывал деньги. Я не знаю, вот, вот наверное, такое, если в вас что-то произойдет, или вы такой же человек, активный, любознательный, и вам это все интересно, то, когда вы будете с неким специалистом работать, то это очень-очень хорошо. 100% любой специалист скажет, что любой подмастерья, который к нему придет, Мастер 100% будет знать, что подмастерье, он должен, в принципе, по большому счету, ну, как бы стать лучше, чем мастер. И вопрос времени, когда он уйдет в свободное плавание. И это должно быть являться вашей целью и принципом. Потому что редко, ну, смысл какой вам быть под кем-то все время. Но потратить какое-то время быть под кем-то, быть подмастерье под мастером получать меньше денег зарабатывать меньше денег ваш доход будет меньше но вы благодаря этому когда вы меньше зарабатываете поймите что но ну, у вас есть стимул куда расти куда стремиться почему когда человек к вам придет скажем за бесплатной информацией, да он бесплатно он ничего не заплатил за эту информацию эта информация особо так не остается. Она быстро не прилипает, быстро ничего не происходит. И с другой стороны, когда человек зарабатывает мало, но у него есть возможность очень много получить в качестве навыка и знания, которые ему предоставят возможность зарабатывать много, больше и быстрее. И он тогда вот, вот эта вот концентрация небольших, Денег на сегодня, но больших знаний и опыта, возможностей, это все должно быть сконцентрировано, и это будет работать на вас именно. И тем самым вы быстрее научитесь, лучше и качественнее научитесь, и будете зарабатывать э, хорошие деньги по итогам. Это предоставит вам большие возможности. Вот именно как раз такие вот эти трудности, трудности, нехватка финансов, и так далее это все позволяет вам быстрее и эффективнее обучаться и это правильно так что я считаю если вы молодой вы выбираете профессию строителя неважно какое направление будь то маляр будь то плотник будь то жестянщик кровельщик или еще кто-либо бетонщик идите и бейте в одну точку делайте чем больше повторений вы сделаете одного и того же тем лучше тем выше ваша квалификация вы всегда должны думать, то есть не нужно к этому относиться, да, ой, я уже это делал, я это делал вчера, я это делал позавчера, и что-то там вы продолжаете делать одно и то же, и уже не думаете. Нет, не, не надо себя загонять вот в такие рамки, нужно загонять, что ага, вчера я это делал так, а давай сегодня попробую сделать так. Какая-то идея возникает, а попробую-ка я сделать это так. А вот эта приспособа, она может мне помочь. А почему я... Этого раньше не видел. Почему вот как бы мы специалисты, смотрим, можем посмотреть видео, когда никто ничего не говорит, вот как мои видео, когда я просто что-то делаю. И много людей, которые специалисты, они замечают, что как я это делал, и берут себе на вооружение. Они понимают, они увидели. Вот ради этого мы, знаете, это уже как Формула-1. Мы работаем уже... На совершенствование и оттачивание вот этих мелочей, этих маленьких нюансов. Это важно для нас. И мы их выискиваем. И как раз, когда работаешь в узкой специфике, достаточно интересно. Знаете, когда я вам расскажу? Когда происходит, работаешь, мы гипс делаем, строим перегородки, стенки. И другие, другая компания работает, тоже делают. Делает тут и делает там. И каждый вроде делает свое. Но смотрят, как делают другие. Но смотрят не потому, чтобы найти какие-то недостатки, как они делают, а смотрят именно для того, чтобы выискать какие-то бонусы для себя, как делают те, потому что э, при обмене информации, когда, скажем, две бригады встретятся да, в одном и том же направлении, в узкой специфике и начнут работать, каждая делает что-то по-своему. Немножко это может отличаться. И... Одна возьмет у одной бригады что-то свое, а вторая возьмет у другой бригады что-то свое. Добавит к себе и будет то же самое пользоваться. То есть это обмен информацией. Это... Почему вот Европа развивалась быстрее? На мой взгляд, я не историк, я не... к этому никакого отношения не имею. Но на мой взгляд, это все происходило в Европе быстрее, потому что люди перемещались. Разные страны, разные народности и так далее. Когда человек движется, он там двигался куда-то, он видел, как это делается здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Потом, когда возвращался, он перенимал этот опыт и показывал уже, ну, делал своим опытом. Те перенимали, соответственно, этот опыт. Ну, и как бы это распространялось достаточно быстрее. И почему, скажем, там Австралия и Америка, они более замкнуты были. У них не было такого обмена информацией. Они более, более отсталые все-таки были по технологиям. Так же, как и Япония. Вот она была... Э себя загнала в такую резервацию и все и технологии отстают это очень быстро поэтому смотрите подсматривайте учитесь если вы выбрали это направление эту специфику строителя неважно какой в каком направлении вы пойдете не останавливайтесь вот самое главное не останавливается живая рыба всегда движется она движется против течения она движется ей попадается она бьется об камни сопротивляется но движется вперед как только вы остановитесь вас течение снесет вниз а Останавливаются, как правило уже не очень-то живые поэтому на этом закончу данное видео пожелаю всем удачи и до новых встреч